Всем привет! С вами Ростикцин. Сегодня я расскажу про CUE или SUI, как мне удобнее говорить. SUI это первый блокчейн уровня 1 без разрешений, разработанный с нуля, чтобы позволить создателям и разработчикам создавать опыт, который обслуживает миллиард пользователей в Web3. SUI это проект от Mission Labs, и у них очень хорошая и большая команда, которая работала в известных компаниях таким как мета, и самое главное, у них уже есть опыт работы вместе. Я им доверяю и вижу, что они делают хороший проект. Кстати, в компании работает сейчас более 100 человек, разработчиков. Move — это язык программирования с открытым исходным кодом для создания смарт-контрактов. Алгоритм консенсуса — Proof of Stake. И в инвесторах у SUI — это H16Z, Binance, Coinbase и многие другие. Это, наверное, один из самых популярных и самых расхайпленных блокчейнов, которые еще не вышли и в них занесли довольно много. В первом раунде им выделили 36 миллионов долларов, а во втором уже 300 миллионов долларов. А также у USU низкие комиссии и быстрое выполнение операций. Номика. Общая миссия это 10 миллиардов монет, 20% монет. Ранним контрибьюторам, 14% инвесторам, про которых я рассказывал чуть ранее 10% Missing Labs Treasury И 6% награды тестерам и так далее А целых 50% это Community Reserve, это гранды для валидаторов, делегейты программы и многое другое Также у Су SU есть Суи Воллет, Суи name Сейверс, Суи Су Суи Свап и другие Давайте рассмотрим эти проекты Вкратце, чтобы мы понимали, что они из себя представляют. SUI Wallet позволяет вам экспериментировать с сетью SUI для тестирования. Сеть SUI все еще находится в разработке и токены не имеют реальной ценности. Пока что, пока проект не вышел, еще нет листинга на бирж и так далее. SUI Name Сервис по названию все понятно, это доменное имя с приставкой .su. Там вы сможете создать его. Суи Gallery это NFC Marketplace. Ну и последнее, Суи Своп это вы можете свапить токены. Все очень просто и понятно. Пока что на Суи действительно мало проектов, но в скором времени будут выходить новые, улучшаться старые. Поэтому советую следить за экосистемой, подписаться в Твиттере на Суи и так далее. Рассказал про эти проекты вкратце, потому что некоторые еще в разработке. Если вы хотите узнать. О каком-то поподробнее напишите об этом в комментариях. Конструктивную критику, только, пожалуйста, не говорите про Су и про Сью. Я знаю, но, не знаю, мне просто легче говорить Су и you know. Ну, в общем, всем пока, спасибо за просмотр. Су это интересный проект, так думаю, не только один я, но и инвесторы, Binance, а 16 z Coinbase. Примерно так, пока.